Миша, спасибо, что встретился. На самом деле, очень давно хотелось, что-то у нас не срасталось. Ты постоянно где-то отсутствуешь, как, грубо говоря, ветер. Он как бы есть, но его нет. Расскажи для тех, кто не знает, поскольку у меня очень много разных клиентов и подписчиков. Некоторые не знают, мне кажется, что такое АМСРМ. Некоторые до сих пор мне спрашивают, что что это? То есть, что у тебя за компания, какие основные принципы, да, какие результаты, то есть, ну, как давно ты этим занимаешься? компании AMS а CRM. Занимаемся мы тем, что делаем CRM-систему. Это онлайн-софт или онлайн-программа или онлайн-сервис, кому как нравится, который помогает увеличивать продажи. Грубо говоря, там мы ведем потенциальных клиентов. Доводим потенциальных клиентов до покупки, превращаем лиды в сделки. А сколько у вас сейчас примерно пользователей? Ну Дело в том, что у нас такая позиция особо не раскрывает цифры, но мы говорим десятки тысяч компаний платных. Пользователей не знаю сколько, много. От общего объема предпринимателей да, получается все равно такой небольшой процент. Ну, как ты вообще рынок CRM оцениваешь? Вот я знаю, что примерно в России где-то 7 миллионов юрлиц вместе со всякими там МПшниками. Ну, ну, цифры как... тут, конечно, лукавые. Мы ну, можем в два раза поделить. Да, не в два. Я всегда считал, что на рынке 1 миллион работающих компаний. Там 5 миллионов зарегистрированных, но реальных миллион. Недавно Сбербанк утверждает на одной из конференций заявил, что по их данным, но ну, они дов довольно точными данными обладают, вообще за онлайн-сервисы платят всего 200 тысяч компаний. Это, я думаю, маловато. Я думаю, что, ну, хотя бы, если бы их было 200 тысяч, то что у нас такая большая доля, что ли. Это не очень в это верится. Я всегда думал, что Покупателей CRM это где-то 500-600 тысяч компаний в стране. Да, то есть половину ты считаешь? Да, но все-таки надо понимать, что вот в классическом виде управления лидами, продажами, в условно розничном бизнесе, ну, там его нет. Но там есть другие решения, которые позволяют автоматизировать это работу продавцов. Да, но да, так да. уж сейчас сложилось. Вообще CRM такой термин лукавый, там же под CRM можно под подвести. Сейчас CRM называют то, что управляет лидами, лид менеджмент. То есть пришла заявка и мы ее ведем, перезваниваем, ставим задачи. Мне кажется, в Америке вот уже все компании в пользуются CRM. А то есть тоже не все. Все не могут пользоваться, как ни странно. CRM это такой продукт, который внедрить надо. Это требует определенной воли, процессов, усилий. Не все компании могут себе позволить. То есть даже там есть конечно, куда расти, конечно. да? Какие отрасли в России, по твоему мнению, наиболее автоматизированы, а какие нет? Айтишники, это же само собой, сами себя, сами себя автоматизируют Но они правильно это делают? Вообще в России бизнес сильно более автоматизирован, чем в других стран вот это что? Да, российский бизнес очень, я это называю, it избалованный Почему? Потому что у нас очень сильная программистская школа okay. И в начале 90-х, 90 в начале 2000-х были очень доступны программисты У нас можно встретить компании, которые свои ERP пишут через одну Потому что программисты были доступны, а пойдем программиста Вач наймем, он нам программу напишет, она нам все автоматизирует. Это абсолютно российская история, американцы такого вообще не наглядят, как они программисты, как он, нам, как он нам программирует, это же сколько денег мы заплатим. В России очень дешевые были программисты всегда, и это избаловало российских предпринимателей. Российские предприниматели вообще любят автоматизацию, вот, это вот. давайте сейчас напишем программу там, где она даже не нужна, и без нее можно обойтись. А ты сколько времени сейчас проводишь в Америке и сколько в России, к примеру? Сложно сказать. Иногда более. Ну, то есть, в 2015 году почти все время был в Америке, в 2016 50-50, в семнадцатом году больше в России, в восемнадцатом, наверное, будет больше Америки, не знаю. Постоянно придумываете какие-то новые функции. То есть, вот как так у вас организован процесс, что как бы люди еще не успели подумать, а вы уже? Ну, тут никакого, никакого секрета нет, и вообще никакого ноу хау нет. Если ты варишься в какой-то истории. Если в нее погружен, все идеи витают в воздухе. Дальше только вопрос, как ее правильно подцепить, на какую идею сделать ставку, как ее правильно упаковать. Может, ты где-то берешь вдохновение у других систем. Заимствование редко происходит. Она бывает, да, действительно, что ты о какой-то проблеме думаешь, тебе нужно найти решение. Думаешь, думаешь, думаешь, что он бац, вдруг случайно встречаешься в машине, думаешь, ох, черт, вот так же надо было. Хорошо, как выглядеть? вы придумали разные дополнительные поля к сделкам? Такие вещи просто сами очевидны, они, ну тебе пользователи об этом скажут тут же, да, на первом же внедрении. Какие, Миш, ты считаешь основные тренды в продажах, которые будут развиваться в ближайшие пять лет? Вот есть такой большой-большой мир диджитал рекламы, и он очень продвинутый, он очень крутой, там, мы UTM-метки считаем. Но весь этот мир обрывается в точке, когда заявка отправлена. Вот. И дальше вся эта магия, технологии, чудеса заканчиваются, начинается вот это а «давайте перезвоним». Вот мой прогноз, что весь этот чудесный мир онлайн-касаний придет в продаже. Те же самые технологии, ретаргетинга, утепление. Там, не знаю, посчитать от кого письмо, исходя из этого, запустить какую-то цепочку, специальные лендинги на разных этапах продаж. Ну, например, там тот же какой-нибудь загородный комплекс. То есть продаем. это все соединится, имеется в виду, да, да. Мы закрываем комплекс, понимаем, работать. что по воронке, что нам нужно, чтобы человек еще раз приехал. Не тупо позвоним, говорим, приезжай, приезжай. А вдруг делаем какое нибудь мероприятие, поднимаем специально лендинг, начинаем на этот лендинг трафик, утеплять, ретаргетинг. Ну, да, вот, вот все технологии обязательно придут в продаже. Они просто очень близко находятся друг от друга. Что касается, знаешь, вот в Америке, как я опять же общалась с местными предпринимателями, они говорят, что у них не принято звонить в холодную уже клиентам, то есть, ну, это мой мой вид тон такой. Не совсем так. Во-первых, cold коллинг регулируется, то есть есть базы, в которые люди могут в себя добавить, типа не звоните мне, и ты обязан, перед тем как заниматься cold callingом, связаться с теми базами, значит, штраф 10 долларов, ну, в Калифорнии. Да ты что? Да, то есть он не очень там в легальном поле, но ерунда, звонят еще как. В Америке вообще, ну, спамеры все страшные. Ну, опять, в Америке активнее продают. В России никто ничего не продает. В России ждут, пока сами купят. Поэтому в России колл-коллинг call встречается только в очень узких индустриях, где продвинутые продажи. Ну, там, типа фин финансовые брокеры. И сертификация вот, Ну вот какая такая, да Гарант-консультант плюс да. И там появляются вдруг продажи и продавцы И там появляется колд-коллинг, там появляются воронки, фоллоуапы и прочая бодяга У них больше сфер в Америке, где холодные Почти. звонки применяются. Ну, грубо говоря, технологии продаж используют все индустрии И, а как следствие, и колд-коллинг есть практически во всех индустриях Но тоже он может быть более умный, что ли, там Если ты, например, там, покупал я машину вот меня сейчас мучают всякими приглашениями на какие-то там презентации. Ну, такая ерунда. Ты как будто Вуд рассказывал, что они мероприятия делают, где рассказ, как дом построит. Ну, тебе же нужны И просто этот... контакты. Тебе же нужно ну, там, если ты торгуешь домом, но ну, тебе нужно, чтобы человек два раза приехал. Вот конверсия в продаже повысит многократно. Mm -hmm. он, потому что он должен, к месту приедут, по-разному на нее смотрит, в другую погоду. Тебе нужно любой ценой его еще раз на объект затащить. А как ты вот считаешь такой тоже тренд? Вот э, я видела несколько интервью там разных товарищей, которые говорят, менеджеры по продажам, они скоро типа отойдут, их вообще не будет, будет типа только чат-бот и всякое такое. Ну, правда, конечно. Своя зона у человека, конечно, останется, но роль его уменьшится. Вот э, чудо-продавцы, которые все продадут, вот это, да, отойдет на второй план. Роль прав правца будет уменьшена, но он, конечно, останется, он вот, тебя часто сравнивают со Стивом Джобсом, а у них, значит, у iPhone NPS 86%, вот, ну, когда он был жив. Соответственно, какой NPS у вашей программы, да, поскольку мне кажется, что как раз вот продукты Apple, они, в принципе, на рекомендательном маркетинге таком. В принципе, я так понимаю, что вы тоже как-то туда... У СААСов меряют, в данном случае, если хочешь весь продукт оценить, не качество твоей техподдержки, грубо говоря, а продукт, то есть такой параметр, как черный отвал. И, грубо говоря, если человек продолжает покупать и не прекращает подписку, значит, он доволен. Поэтому черный действительно важная метрика. У серымок он вообще, как правило, маленький. НПС используется в нашей индустрии, но скорее как для оценки техподдержки. У меня есть такая поговорка, что если софтом все довольны, значит, никто не пользуется. Если софтом пользуется, если на нем зациклены бизнес-процессы, если от него очень многое зависит, а люди начинают им быть недовольны, ругаться, звонить в поддержку, то есть им что-то в нем надо поменять. Значит, они им пользуются, он им просит пользу. Когда они говорят, да, у нас отлично, там, мы купили CRM 20 лет назад, все замечательно, мы ей довольны. Значит, Слушай, я пользуются. могу сказать, что я пользуюсь твоим продуктом, и именно он мне позволяет это, ну, переработать вот эти 10 тысяч лидов ежемесячно это с помощью в Менеджеров по продажам То есть это колоссальный на самом ну, деле объем И автоматически мы настроили распределение лидов И в зависимости от теплоты Там дописали То есть очень классный продукт Я всем его советую по Спасибо. возможности Но вот есть такой минус – плохая интеграция с Одинэсковой. Для тех, кто товарами занимается, будет ли какое-то будущее, потому что реально это же проблема. То есть менеджеров, допустим, уговорить работать в том же Битриксе намного сложнее, чем в срм но при этом ты не можешь клиенту, у которого там 20 тысяч с каю порекомендовать АМСРМ, потому что… Тут есть такая история. Иногда ты осознанно не делаешь какой-то функционал, потому что ты понимаешь, что сделать его правда хорошо ты не можешь. Может быть, по объективным причинам, не то, что там плохой разработчик, а вот модельки не клеются одна с другой. А сделаешь, влезешь в эту историю, и тебя начнут у вас все плохого. Лучше вообще не делать. То с 1С сделать готовую интеграцию, которая подойдет хотя бы половине пользователей, почти невозможно. Про личность. На своей странице в Фейсбуке ты писал то, что тебя постоянно воспринимают как неплатежеспособного человека. То есть куда бы да, ты ни пришел, потому что очень скромно это. одеваешься. Как ты к этому привык, да? И как ты считаешь, э, ну, собственно говоря, есть ли продавцы, может, там в Америке по-другому, да? То есть ты когда заходишь там... Ну, я тоже самое. Еще, на самом деле в Америке, ну как, штука, Америка? Там же говорят, скромнее Америка, Америки, Рознь. Есть Нью-Йорк, есть Сан-Франциско. Сан-Франциско вообще. Никто никогда не обращает внимания, только одет. Потому что город такой особенный. И там действительно этого нет. В Нью-Йорке редко бывает, поэтому не знаю. Или в Лос-Анджелесе каком-нибудь. Почему город, ты не покупаешь себе, допустим, одежду каких-то там супер брендов? уже не говорили на есть такая любимая тема, про как он резонирует, он там говорит. Mm -hmm. Вот если тебе это резонирует, значит тебе это где-то правда, задело, mm -hmm. ты об этом. Я может, это раньше мне резонировало, если часы хотел купить себе дорогие. Думаю, ну ладно, я вот одеваюсь скромно, будут у меня часы дорогие. А когда, видимо, денег стало достаточно, я подумал, да какая мне разница, какие у меня часы. Как-то это не резонирует. Ну подумаешь, кто-то решил, что у меня нет денег. Ну, ну и что? Ну, в этом плане у тебя хороший, благодатный бизнес, вот если бы ты сайты продавал до сих пор, ходил сам на встречи, mm -hmm. мне это, кажется, было да, Надо было клиентов, типа, на самом деле Типа, приодеться Хотя вот я сейчас, скорее, я вот стал заказчиком, я заказываю теперь сайты или рекламу И когда я прихожу в офис к подрядчику, а там классный ремонт, я думаю, ну понятно, зачищу вот этот ремонт Слушай, какая самая дорогая вещь, которую ты себе покупал? Это машина, наверное, самая другая. Какая? Ну вот у меня сейчас машина цель она, наверное, дорогая. Сколько стоит? Я покупал еще пару лет назад за, по-моему, 6, чем-то миллионов. Ты или сам? Mm -hmm. сам? Сколько вы тратите на рекламу в месяц для того, чтобы собирать конференции для того, чтобы получать количество заявок. Да, все-таки у вас большая партнерская сеть. <могу> вы партнерам уже даете лиды, правильно? Да, на рекламу продукта мы сейчас не тратим вообще ни рубля. И это не повод для гордости. Мы рекламу AMA CRM не покупаем. Ну, если покупаем, может на 20 рублей в таком духе. И это большая проблема, и мне стыдно. А как вы собираетесь? У нас есть реклама партнерской сети. Там мы тратим, может, несколько сотен тысяч в месяц. И реклама-конференции, которая происходит два раза в год. Ну, рекламу конференции может триста-четыреста потратить. А вы собираетесь в основном за счет партнерских рассылок или за счет рекламы? Или как? Нет, контент, удачная работа с ретаргетингом, высокая конверсия. Мы же такие классические, в этом смысле русские. Мы считаем, что нас сделать хорошо она са продастся. Поэтому мы вкладываемся вот в лампочки. И люди сами приходят. Как э, думаешь, сколько у вас сейчас партнеров? Вот? Я точно знаю, 7000 приблизительно. Какой у них примерно оборот? А, ну, надо же понимать, что у партнеров длиннющих хвост. То есть оборот первой десятки стоит оборота сотни. А оборот ну, первой партнеры сотни партнеры стоит всех, десятки, всех, всех тысяч. Я не знаю точную цифру оборота наших партнеров. то Я знаю, сколько они лицензий продают. Но их услуги меня не сильно интересуют. Ну вот Виктор должен всем рассказывать, сколько он денег вырабатывает. Последний раз он говорил, что он 4 миллиона в месяц у него обороты. У меня есть другой параметр, по которому я смотрю, он называется выработка на человека. Очень важный параметр, то есть сколько выручки приносит им один сотрудник. Вот сейчас у наших партнеров выработка на человека уже больше, чем в среднем веб-студии. То есть означает, что услуга более маржинальная, то есть они зарабатывают на одного сотрудника больше, чем в веб-студии. Для меня вот это важный маркетинг вы а. хотите конференции собирать, там, ну, такой они мини, делают мини даже, формат. Они делают свои конференции. У нас же в чем хитрость нашей партнерки? Она уникальная, потому что, например, партнеры Битрикса, которые сайты делают, они же продавать ничего не умеют, у них же нет продавцов. Там, вот подойди к любой студии там говорят, у нас отдела продаж нет, мы не продаем, клиенты в очереди но стоят, но они такие в России. Как они будут серым продавать? Вот приходит такая веб-студия, Клиенту. И клиенту говорит, давай мне скрипты звонка, давай мне как воронку настроить, давай как там follow-up чего. А говорит, я не знаю, ты скажи, что я настрою. Мы же ничего в продаже не понимаем. А у нас партнерка изначально, мы стали ее строить от услуги. То есть мы сказали, не надо нам, грубо говоря, в студию уговаривать. Пусть это будут новые компании, но пусть эти ребята с самого начала строятся от продаж. И поэтому наши все партнеры, у них есть отделы продаж. Они умеют продавать, они любят продавать, они учат других продавать. Намного более сильными, чем, грубо говоря, 100 веб-студий. 100 наших партнеров стоит десятков тысяч. В а, такой вопрос, раз уж ты про Битрикс заговорил, а, ты в своих постах часто пишешь про Битрикс а, разные интересные хорошая. комментарии. А, например, ты пишешь, там, что они скопировали, потом, что они еще там что-то сделали. Uh -huh. И вот а, такой вопрос, какие методы конкурентной борьбы для тебя нормальные? И почему ты, собственно говоря, пишешь? Нет, есть, есть такая тоже особенность. Тоже, это опять сравнение России и Америки. Вот в России почему-то вот, точнее, я знаю почему. В России не было конкуренции. Был дефицит, все рынки пустые. Поэтому в российской бизнес-этике сложилось такое правило негласное, что типа мы все конкурируем, но мы такие все джентльмены, про конкурентов плохо не говорим, рынка на всех хватит. Ну вот такая джентльменская позиция. А фишка в том, что рынок закончился. И на самом деле вот сейчас-то и начинается конкуренция. И российская бизнес-этика сейчас переживает определенные изменения. Например, отношения к продаже что продажи – это круто, а не зазоры. Да. Мы, когда начинали, да. мы не могли сделать конференцию про продажи, потому что люди себя продавцами не называли. А если он торговал машиной, говорил – я автомобилист. Если он торговал компьютером – я айтишник. Никто не говорил – я продавец. Это не круто. А Америки говорят, да, я сейвелс, это круто, это высокооплачиваемая, уважаемая работа. Слушай, мы даже серию интервью делали с продавцами, которые по 12 миллионов чистыми в год зарабатывают. И они говорят, чтобы... я не продавец. Они говорят, я продавец. Вот а, эти так? говорят, я продавец. И там как раз был продавец, знаешь, который иностранец. И он тоже это рассказывал, что, говорит, в России это стыдно. Это вот это рынок". проходит, вот это проходит. И в следующей фазе пройдет отношение к конкуренции, оно тоже изменится. Вот ты смотришь презентацию того же первого айфона, там выходит Джобс на сцену. И в открытую Моторолу, Nokia там, просто крой, да, смотри, что это устройство, как им пользоваться, что это вообще за дрянь. Ну, это резонансно, нет, мне кажется, если ты выйдешь, российская расскажешь. бизнес-этики. Если бы я такое вытворил, у меня сказали, что за человек. Мне кажется, тебе бы написали сразу все СМИ просто. Или вот эти все известные рекламные кампании, когда там BMW троллит Mercedes, Mercedes троллит Audi, они все вместе троллят кого-то еще. То есть, это просто особенность такой вот российской бизнес-этики, что типа, вот мы так вот про конкурентов плохо не говорим. Я же считаю, что потребителю на самом деле нравится, если конкурируют жестко. Потребителю это выгодно, потому что ему надо самому там выискивать, а какие недостатки у продукта «Б». В одном из интервью ты говорил, что ты плохой руководитель, и тебе стоило бы поменьше обижать людей, в общем-то, ну, ну, ну, ну и я, ты да. плохо проводишь а. переговоры. Вот с чем это связано? Просто ты такой перфекционист, или вот ты прям видишь свои зоны роста, и как ты с ними работаешь? Ну, это же не оправдывает вспыльчивость и резкость в отношении я не люблю слово сотрудники. Ой, матом мамки что-то. Нет, это, это ну, ну да, перфекционизм, помноженный на такой вот, ну да, наверное, несдержанность. Ну, есть такой косяк, надо с этим бороться, я с этим борюсь. А я встречалась недавно с Аязом, вот он говорит, что он управляет по ценностям. Ну, типа, набирает себе команду топов, которые по ценностям, там, ему подходят. и ну, красиво, вместе, Да, вот очень красиво звучит. А, я вот, допустим, больше сторонник управления по целям и задачам. Типа, есть результаты, молодец, нет результата, не очень хороший человек. Ну, и, в принципе, достаточно эмоционально с такими людьми тоже, общаясь. Вот ты где больше? Ты за ценностный подход или за цели и задачи? Нет, мне не нравится будет? слово ценность. Я управляю через культуру. У нас есть некое вот такое знание, культура компании, которое содержит некий код, неких... Ну, это можно сказать ценность, он скорее типа, как у нас принято. Вот для меня это важнее, чем цели или KPI. Я не очень верю в цели KPI, потому что они могут поменяться. Я, конечно, верю в то, что если наш человек, он там по Нашим работает культурным каким-то кодам. Сколько это у тебя людей работает? Ну, это точно никто не знает, но ну, около там 210, наверное, 220, что-то такое. Да? Тоже посмотрел твою биографию, у тебя, а, как бы, нет какого-то специального зарубежного образования, да? Вот у тебя обычный вуз, инженеры, да. откуда ты черпаешь вдохновение, где вот берешь новую информацию, как ты учишься, соответственно, чтобы не расти знаю, в бизнес. Просто любопытство. А много читаешь? Очень ну, много. Сколько вопрос... книг в год примерно? Нет, книг я вообще не читаю, ни одной. Ни одной. Но читаю я в день, я думаю, страниц 100. То есть в интернете, да? Это могут быть статьи в интернете, это может быть просто даже какая-то переписка кого-то с кем-то, которая для меня содержит что-то интересное. Mm -hmm. То это есть это. Это интернет да? и или... все. А сколько тебе лет? 36. шесть. Кто самый успешный бизнесмен в истории человечества? Кто а, сделал реально ну, это? Ну, по-твоему? Мне... Не знаю. Не, не могу кого-то выделить. Во-первых, я не все бизнесменов знаю, мягко говоря. Я плохо знаю историю какого-нибудь Рокхеллера. Ну, просто плохо ее знаю, поэтому, может, у него, может он был самый яркий. Мне всегда нравится истории, когда вот он там поздно начал. Меня они всегда вдохновляют. Это про Макдональдс, да? Ну, или про Сэма Волтона, когда ты Да, Сэм Волтом тоже. Очень классно. Я считаю, что бизнес так оценивать не надо. Это все-таки иногда просто про деньги. Какие твои самых три любимых приложения на планшете и на телефоне? Больше я пользуюсь Facebook, Facebook-мессенджером, скайпом, AMCRM а сейчас много пользуюсь. и я знаю, Ань, помнишь, ты мне рассказывал, что они живут у тебя где-то в Латинской это? Америке. Да. Они там так и живут? Да? А ты с ними чаще теперь видишься за счет? Мама вчера прилетела впервые на конференцию посмотреть. А, да? Никогда ну, и как? они не были на моих конференциях. Вот вчера а, сегодня она здесь присутствует. Была, да? Ну понравилось ей? Ну, по мама скажет. Мама скажет, ну так. У меня мама вообще не понимает, о чем я говорю. я тоже не верю, что моя мама понимает, о чем я говорю, но. я думаю, ей нравится. Понятно. Ладно, спасибо большое тебе за интервью, что выделил время. Надеюсь, с тобой еще как-нибудь увидится, да, когда хотим. все ждут миллиардные в долларах. Когда у тебя а, будет миллион подписчиков на Ютьюбе. Когда у меня будет миллион подписчиков на YouTube по теме продажи, и у тебя все будет хорошо, Миша. У нас с собой все будет тогда отлично. У вас можно миллион подписчиков теме продажи?